Доброго времени суток, дамы и господа. Дополнение Dragonflight не перестает удивлять. Различные новые достижения, различные нововведения. Поезд едет без остановки, но все же не стоит забывать и о других дополнениях, например, дополнение Legion. там имеются довольно-таки интересные квесты, археологические, которые появляются раз в две недели, и их очередность равна 6 месяцам. То есть, если на текущий момент мы просто какой-то квест потеряем то мы его сможем сделать только через 6 месяцев. Вы скажете, что там награды такие себе, и там вообще особо нечего ловить. Ну, давайте абсолютно все рассмотрим. Во-первых, это достижение имеется под названием «Этой стороной вверх». Достижение нужно для того, чтобы получить облики артефактов. Красивые или нет, конечно же, решать вам. И нужно сделать абсолютно все-все-все вот эти квесты. Эти квесты, как уже было сказано ранее, Активны две недели. И понимаете, да, насколько редко они прокуют, и то есть какой-то профуканный квест, какой-то там пропустившийся, можно ждать долго и очень долго. На текущий момент идет квест под названием «Дух Эчера». Что это такое? Это маунт. «Призрачный лось». Попробую тут его сейчас найти и покажу вам. Вот он он. Дается за квест. Нужно просто копать, копать, копать и копать. Я перезайду сейчас на твинка и просто-напросто покажу вам, где берется этот квест, как берется этот квест, и ну чуть-чуть еще тоже расскажу полезной информацию о нем. В легионский Даларан попал с помощью камня возвращения в Даларан. Если же у вас нет камня возвращения, то попав впервые в Даларан, например, через портал, который стоит в Вальдракине, привязанный по первому сезону Мифик+, мы можем зайти в таверну которые находится И просто-напросто взять камушек Координаты это верные имеются на экране Выкину даже специально камень Для эксперимента И все, забираю его Вновь Конечно же нам нужна археологическая лавка Находится она чуточку дальше Лопатка Кирка Тут дается квест Дается квест У эльфийки Даринес, следующая нам требуется задание «Верный путь». Мы направимся в Крутогорье. Там, сделав два квеста разговорных, мы просто-напросто получаем квест на сбор 250 костей. В тот момент, когда мы делаем какую-либо раскопку археологическую, мы получаем эти костяшки. Помимо этого, мы получаем фрагменты Турена в Крутогорье. Фрагменты там собираем, получаем разные артефактики, собираем их в ящики, как-то реализуем. Костяшки идут по квесту. Собрав нужное количество костяшек, мы, конечно же, получим дух Эчера. На сбор уходит обычно 2-3 часа. Все зависит от вас. Чем быстрее вы будете копать, чем продуктивнее вы будете копать, тем меньше времени на это вы потратите. Желаю вам удачи и успевайте. Это доступно до 22 февраля.